В предыдущей части мы выставили лимитки и ожидаем разворота нисходящего тренда, ссылка будет вверху. Сейчас на рынке огромная волатильность, приспосабливаемся к рынку, лимитки расставляем через 100 пунктов. Пока рынок стоит в боковике, по возможности аккуратно наращиваем объем и избавляемся от рисков. Для полного понимания происходящего ставь лайк, переходи на канал и смотри данную сделку сначала. I'm not afraid to Полностью избавились от рисков, нарастили объем на 9 контрактов, вечерняя сессия пятницы, рынок сейчас новостной, переносить сделку через субботу-воскресенье не очень хочется, поэтому во избежание гэпа закрываем позицию на 9 контрактов, стопы которых мы только что поставили, которые находятся близко к цене. И ложимся спать, один глаз спит, другой смотрит в монитор, плюс стоит несколько будильников. Поделитесь в комментариях, как у вас проходит ночная торговля. Здесь глаз, который бодрствовал, зафиксировал сильное движение. И хорошо, что завтра суббота, потому что спать сегодня не придется. Причина такого движения в обострении геополитики, про которую все знают. Рынок закроется через пару часов и такие движения, посмотрите на дневную свечку, на графике справа сверху, и нам удалось прокатиться на этом движении. Выходим из сделки, делаем ставку на то, что за выходные паника уляжется и будет резкое снижение. Да, на новостном рынке приходится делать ставки, а не анализ графика. За сегодняшний день мы прошли от 75 650 до 76 700 25 контрактами, это около 25 тысяч. И далее от 76 700 до 77 900 уже 16 контрактами, это около 19 тысяч. Итого за день рынок прошел на 44 тысячи. Подписывайся на канал, лайки, колокольчики и смотри, как отыграет наша ставка. Также переходи в плейлист, здесь много живой торговли будет над чем поразмыслить.